С Днем Почитника вас поздравляет певица Наталья Нейт. Встречайте. короткий затишья, когда только закончился бой. На изнятых листах пишут письма, фронтовые солдаты домой. И жду новостей днём и ночью От любимых Слышится жгут от деревья, Отдыхает от взрыва земля, В недожаных холодных колопах, Возндежные забытые тишки, Огрожается в опыт и строй. Разлуки, разлуки. Наталья Нейт. Спасибо большое.